На астральном теле у нас образовываются некие конгломераты, с которыми мы работаем. Причина их в том, что у них достаточно большое количество энергии, но информации тоже довольно-таки много. Четыре единицы энергии и три единицы информации. Понятно о том, что этот слой более энергетичен, но при этом информационная компонента там присутствует. Эта информационная компонента позволяет этой энергии быть Структуры. То есть вот те конгломераты низких вибраций астрала, они как раз подразумевают, что именно информацию удерживает их в определенном объеме. Вот, например, на уровне эфирного тела, там 5 единиц энергии и 2 единицы информации, и это выглядит как более живое, более энергетичное эфирное тело, и присутствие там энергетических блоков она не имеет такого затяжного характера, то есть энергетические блоки имеют свойство рассасываться со временем, если на них, конечно, ничего не дать. Информационное, более информационное астральное тело говорит о том, что низкие вибрации астрального тела, то, с которыми мы работаем, как те самые конгломераты, имеют более живучую природу, потому что у них большее количество информации. Это закон энергоинформационного мира. Чем больше в неком объекте исследования, воздействия, информационной составляющей, тем более он устойчив к изменениям, то есть более он стационарен. Начиная от нашего сознания, кончая вообще сознанием человека, мы знаем, что чем более человек, например, образован, тем труднее его переубедить, например, в чем-то. Да? А человека малообразованного убедить можно в чем угодно только лишь основываясь на его эмоциях, на его не, не, не, очень, не очень сильном информационном теле. Таким образом, это закон, который распространяется во все в этом мире. Чем больше в объекте, веществе, человеке и так далее информации, тем более он устойчив к воздействию внешней среды, к воздействию энергетических слоев сознания и этого мира. Вот астральное тело у нас все таки более энергетично, чем информационно, поэтому от информации, информация на него воздействует в большей степени, чем, например, на конструкции того же тела ментального. Если там с вами третьим курсом будем заниматься, мы с вами узнаем, что если есть жесткая ментальная конструкция в ментальном теле, то разобрать ее естественным путем очень-очень и -очень сложно. По крайней мере, словами ее не разберешь, только опытом, только действием ее можно каким-то образом переструктурировать. Низкие вибрации астрального тела, точно так же, как и эфирные блоки, точно так же, как и болезни тела физического, точно так же, как и кармические цепочки на уровне каузального тела, точно так же, как и будхиальные метки, то есть жесткие убеждения, это все называется энергоинформационные метки Просто у них различная природа. На уровне эфирного тела, на уровне астрального тела эта природа более энергетична, на уровне ментального, коузального, блукиального тела эта природа более информационная. Разница в сроке жизни. Чем более информационная природа, тем дольше срок жизни той или иной программы, той или иной конструкции. Но никакая метка не может образоваться сама по себе, она существует только потому, что у нее есть сопутствующие структуры на более нижних и более высших телах. Вот когда эти структуры есть, такая, такая связка называется программа, то есть как если она тянется от энергетичных слоев до информационных слоев, она образовывает собой программу. А пока программа существует не прописалась на всех уровнях сознания, это временная, краткосрочная программа. Как только она прописывается, начиная от физического, заканчивая будхиальным телом, это программа, которая укоренившаяся в сознании настолько, что она становится частью самого тебя, она начинает руководить жизнью. Метки астрального тела, которые мы сейчас с вами разбираем на уровне астрального тела, низкие вибрации астрального тела, они тоже бы рассосались, если бы не было у них более высокого контроллера на уровне ментального тела. Таким образом, только лишь потому, что есть некая определенная сформированная картина мира, есть определенные убеждения, связанные с этим миром, знания определенные об этом мире, которые, возможно, основаны на личном опыте, возможно, основаны на чужом опыте. Они и породили вот эту вот низкую вибрацию астрала, которая является как бы аккумуляторной батарейкой, она является источником питания для того, чтобы напитать вот эту вот программу. Если бы этой батарейки не было, то программе не, не с чего было бы питаться. То, чем мы с вами занимались в последние дни, чисткой своего астрального тела, это непосредственно лишить действия, лишить все вредоносные в нашем сознании программы той самой аккумуляторной батарейки, от которой она питается всегда. Таким образом, здесь получается круговая порука, батарейка питает программу, программа заинтересована в том, чтобы эта батарейка существовала всегда. Она пускает сюда информационную составляющую, которая делает ее еще плотнее, еще крепче. Та, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы эта информация была и была в единственном экземпляре, потому что так подсознание сохраняет устойчивость, так подсознание меньше страшно. Обычно подсознание действует как? Если есть один, одна возможность выбора, да, то он выбирает из единственного предложенного варианта, и ему не страшно. Но когда подсознание появляется два варианта, три варианта, четыре варианта, оно пугается, оно не знает, как выбрать, потому что здесь нужны критерии выбора, критерии оценки. Поэтому примитивное сознание всегда будет рада, если у него возможности выбора не будет, то есть у него будет просто команда. Астральное тело, когда оно полно конгломератами, оно выполняет как бы двойную функцию. Первое, оно удерживает точку сборки человека на уровне подсознания, то есть делая его таким детем, полуживотным, которое может только лишь переживать и желательно ничего об окружающем мире особо сильного не знать. Пока все понятно с этим вопросом? То есть я вам объясняю просто физику процесса. Значит, астральная метка, будет удерживаться только лишь за счет того, что есть какая-то одна жесткая ментальная конструкция, и она существует как доминирующая в ментальном теле. Чисто в реале, да, чисто по жизни это выглядит как человек, который имеет какое-то одно непривлекаемое мнение по какому-то определенному поводу, и разубедить его ну вот, вот совершенно невозможно. Вот у него вот информация там какая-нибудь там непререкаемая заповедь и ни о чем другом он думать не может это говорит о том что человек ментально не богат то есть у него нет возможности выбора соответственно его подсознание очень заинтересовано чтобы этой возможности выбора у него не существовало дальше а ментальное тело в свою очередь заинтересовано в том чтобы и не хотело астральное тело получить какую-то еще дополнительную информацию таким образом здесь рука руку моет сама программа себя поддерживает постоянно когда мы с вами превентивно вычистили астрал, то есть убрали эту астральную метку, мы эту программу обесточили. То есть мы ее лишили нормального энергетического питания. Как это выглядит в реальной жизни? Во-первых, появляется некое беспокойство. Программа начинает искать дополнительные источники питания, то есть она начинает себя каким-то образом проявлять, каким-то образом нервировать, но не находит в астрале нет конкретных конструкций, то есть там все свободно, там все бурлит, там много желаний. Ментальное тело начинает искать дополнительную информацию, как же заставить человека опять напитать меня определенной энергией, определенной дать мне силу, чтобы программа существовала, и в этот момент эта конструкция жесткая начинает метаться по уровню ментального тела, ища себе подспорье, и делает для нас одну очень важную процедуру из-под совершенно того не желая, она возбуждает деятельность ментального тела, потому что ментальной информации нет, но ментал теперь хочет ее получить, понятно, он хочет для себя, чтобы у него эта жесткая ментальная конструкция стала еще более жесткой, но она дает возможность напитать ментал еще больше информации. И вот в этот момент надо очень четко понимать, что надо ухватывать этот процесс, процесс будоражения ментала, пользоваться этим эффектом и нарабатывать тебе новый опыт получать новую информацию потому что ментал он тоже существует не сам по себе он всегда будет руководствоваться здравым смыслом то есть опытом опытом который есть у вас опытом который есть в... вообще в нашей культуре поэтому конечно же ментал захочет получить новый опыт он может получать этот опыт как двумя путями эмпирически то есть Изучает что-то в теории, а может практически, то есть непосредственно проходя через какие-то определенные переживания лично. Но это будет он делать только в том случае, если ему разрешит подобное мероприятие его будхиальное тело, то есть убеждение ценности. Убеждение, которое, если они говорят, что лучше учиться на чьих ошибках? Своих чужих? Чужие, правильно. То есть не нарабатывает свой собственный опыт. Вот если такое убеждение, как непререкаемое дома, в сознании есть, то сознание будет стремиться получить этот новое знание, новый опыт эмпирическим путем. То есть через чужую историю, через чужой опыт. То есть читая какую-то литературу, познавая мир с экрана телевизора и так далее. Если такого жесткого убеждения нет, то тогда сознание постарается получить опыт лично. До будхиального тела мы с вами еще дойдем. Вопрос сейчас именно в астрале, астрал это энергетическая батарейка. Если астральное тело дает энергию программе, причем дает его в достаточном количестве, в принципе все остальные слои в этом процессе не участвуют. Но если астральному телу мало энергии, то есть оно не может снабдить эту программу тем объемом энергии, который ей действительно нужен, она заставит астрал обращаться сюда вниз, переживать энергию через ощущение, например, через ощущение болезни, через еще какое-нибудь физическое ощущение. Это в том случае, если астральному телу своей собственной энергии не достает. Например, там очень много этих конгломератов в виде страхов, в виде опасений, в виде сжатости сознания. Тогда каждая программа, а ведь таких программ у нас тысячи велики в сознании, тысячи не одна она существует, а очень-очень много, тогда каждая программа будет говорить, давай еще энергии возьмем откуда-нибудь. Да? Поскольку астральное тело сжато и сковано, оно не может себе позволить взять, например, энергию от окружающего мира. Ну Либо, либо по причине страхов, либо по причине собственного психотипа, например, родители, в принципе, люди, а родители, они в принципе не могут брать энергию из окружающего мира, у них эта опция не работает, то есть у них эта чапра на втягивание энергии астральной от окружающих, она выключена, вот фильтр стоит, то есть только из внутреннего мира. Дети из внешнего мира не могут брать, да, поэтому из внутреннего мира не могут брать, только, только из внешнего. Таким образом, если в астрале очень много вот этих вот низких конгломератов или человек с психотипом, Родителя он скорее пойдет брать энергию со своей эфирки, то есть тело своих ощущений, нежели чем получит ее из окружающего пространства. Эфирка тоже, она, как мы с вами знаем, не бесконечна. Да? То есть она ограничена все-таки своими, своими частотами, своими вибрациями, она не может обеспечить всех этой энергией. Соответственно, эфирное тело, оно структура достаточно подневольная да, и астрала она слушается как любая другая вышележащая стру, структура, она влияет на более нижнее тело. То есть она онтологически выше да, ментал выше астрала и вынуждает астрал подчиняться астрал в свою очередь выше эфирки онтологически вынуждает его подчиняться. И эфирное тело, не выполняя команду астрального тела дать энергию еще больше, пойдет на уровень тела физического, соответственно, начнет питаться энергии наших органов. И если уж те, а вот там, собственно говоря, тоже энергии достаточно ограниченное количество, если уж те не сумеют дать энергии в том объеме, то тогда все, в общем-то, программа себя закрывает вместе как бы с человеком, да? потому что она является доминантной в его психике. Таким образом, разрывая эту цепочку, хоть по какому-нибудь одному параметру, мы теряем, лишаем программу своей энергетической, своего энергетического питания. Она перестает доминировать в нашем сознании. Она начинает беситься, она начинает требовать либо больше информации, либо больше опыта, либо как-то изменить убеждения. То есть она начинает требовать, чтобы сознание сделало что-то, чтобы ее поддержать в этот момент сознания идет по указке этой самой программы, либо пользуется этой ситуацией, что сознание разбалансировано, сознание расшатано и начинает брать новую информацию, которая способна эту программу переписать и изменить. Вот мы с вами будем пользоваться как раз вторым эффектом работы сознания.